Привет! Ты находишься на канале Саплей. Сегодня у нас игра Ghost Watchers со всеми модификаторами, кроме охоты. Ну, чтобы можно было хотя бы защититься. Uh, у нас получается карта. Это дом обычный. Он хотя бы не боговный, поэтому uh, на нем можно спокойно играть. Давно я не играл в эту игру. И сегодня я сразу залетел на все модификаторы. Но мы просто копим левел, поэтому давайте мы уже... Как-нибудь забыл, что здесь включается все через Е. Ищем присутствие призрака. Параллельно ищем сразу проклятые вещи. Чтобы нам, так скажем, потом это ничего не искать. Посмотрим в подвале, что у нас находится. Ага. Ого. Здесь сидит сидит стоит давай давай набирай набирай 500 тысяч ну им пашку наверно нам не даст термометр наверное он тоже нам не даст нам нужно, чтобы какое-то взаимодействие хотя бы было. Так, ладно, давайте осмотрим подвал на предмет проклятых вещей. Пока что я ничего не вижу. И призрак, он не хочет нам ничего давать. Ну ладно. Будем ходить в... Оба. Оба. Хоба. Оба. Минус. Внутри минус. Все, я убегаю. У меня защиты пока что нету. А там было 500 тысяч, получается, у нас счетчик частиц. Термометр минус 5, датчик 3. Это либо Монашка, либо Кутисаки Онна. А, эти призраки у нас есть в коллекции. Но на высокой сложности мы их еще не ловили. Поэтому перезаходить в игру мы не будем. А, сейчас мы закинем ей. Такой вот наборчик. А, мы, наверное, будем все-таки с ней взаимодействовать из комнаты. Вот из этой. <космех> <космех> ну, горе пересохло. А, доска движется. Тейк Авудадо. Гост, Тейк Авудадо. Гостейка выдох. Не хочет. Но пока что непонятно и вообще-то опасно находиться в доме, когда непонятно, какой призрак у нас. М -м -м -м. А что мы можем еще взять? А давайте посмотрим. У нас получается хутиранг. Ой, господи. А, монашка у нас защищает крест и Иисус, от Кутасахи защищает крест. Поэтому у нас крест универсальное наше средство. О, он рисовал блокнот. Сейчас мы узнаем, кто это. Человечек, человечек, человечек, человек. Это монашка. У, гостская не толк. госткая не толк. А, доска движется из угла в угол старший. Ну и все. Энциклопедия, фразы. Ливиан uh, А, он написал. Гост-тейка гост тейка гост can вуда Вуда-доу. толк гостка не толк гостка не толк гостка не толк ладно мы ну, в принципе давайте мы походим кукла лежит здесь в любом случае я услышу что с ней не так это у нас монашечка монашечка у нас э -э, эктоплазма реагирует на эту штуку поэтому можно потихонечку собирать эктоплазму Собирать эктоплазму. Э, она также реагирует на эту штуку. Но там вроде в поимке надо будет еще ее и... Нет, стоп. Блин, она ее сопрет просто. У меня один раз сперла, я полдня ее искал потом. Сейчас мы проверим, у нас что здесь по... Ну, она здесь вообще находится. Так, проверяем. Ага. Все, я сейчас беру... Испепеляющий свет, сразу просто забираем первую эктоплазмочку. Блин, значит, так медленно ходит, я не могу. А что защищает? Защищает. Ага, вот эта штука. Надеюсь, ты мой огонь не украдешь оттуда. Так, вот только с какой стороны она зайдет. Ой, это... Блин, зачем она сработала? Нет, я не заберу. Плохая, плохая женщина. Плохая женщина. Блин, ну вот... Зачем она сработала? Что она тут делала? Ну, короче, она ее когда-то унесла. М -м -м, да уж. Лучше пона вот эту куклу, блин. Ну, сейчас очень долго ждать перезарядкой. Пошла вон. настроение испортило мне ладно возьмем камеру тут за задание сделать фотографии призрака проклятое зеркало все двери и фото фото рисунка а тогда более наверное практичнее будет взять наверное фотик а я что уже вижу О, маска пусть здесь валяется короче эта штука так надеюсь она не будет же воровать всякие проклятые вещи Проклятое зеркало. Сразу воспользуемся. Здесь что-то у нас лежит. Ой, как отлично! У нас три предмета получается на первом этаже, что ли? Замечательно. Ладно, ждем, пока перезарядится у нас эта штука. А, параллельно ищем эти штуки. И всякие такие штуки. В общем, я думаю, понятно. Шутник, шутник. Оба-на! А чё у нас здесь свет горит? А что мы тут хотим? А я не понял. А, мне нужно вообще открыть все двери. Детская игрушка нам не нужна. А, задание открыть все двери. Надеюсь, мне не будет потом задание. О! Нифига имба. Видели, да? Так, надо зап запомнить, где, вернуться за фотиком. Так. так, что у нас с куклой? Кукла на месте Не надо тут буянить У меня есть крест Ой О. Работай крест в самолете Крест работы. Собери Нам надо что-то еще сфоткать А, надо призрака сфоткать на да, Нет, ладно, все, я пошутил. ICU, как фотик рисунка, фотик рисунка. Ну и наверное пойдем искать. Нет, да. Пойдем искать эту штуку. Надеюсь, она не сперла мою пылающую штуку. Да. Это я. Мне нужно открыть все двери. А я вроде уже все открыл. А, нет, там в туалете еще можно, нужно открыть. О. Плачет. А кукла? Ну, кукла не взаимодействует, получается. Плач не взаимодействует. Стревоженный старшая монашка. Понял, ее проявим проявим ее. Так, надо не забыть про мозги, кстати. Угу. Сразу по поимке, что у нас статуя Христа. Пока мы это скидываем, берем статую Христа и идем, идем, идем, идем искать эктоплазму. Кстати, во время охоты у меня же выбивается из рук все. Надо вот это, вот это вот надо не забыть. Сейчас ты меня не обдурачишь. Монашка. Монашенька. А, берем, берем, берем, берем вот эту штуку. Испепеляющий свет он называется. Все, больше штуку никакую не говорю. Берем испеляющий свет и идем забирать эктоплазму призрака. Если я сейчас ее поставлю, и ты сработаешь... Будет очень плохо. Все. Откуда она пришла? Как же долго наполняется. Так, ладно, это пока штука перезаряжается. спипеляющий свет по названиям. А, у меня статуя Христа нужна. Не надо кидаться. Я всего больше собрал у тебя немножко это плазмочки. А, мне нужно ее из э, статуи Христа Ударить, так скажем Это что, конченная, что ли, совсем? Ты давай не это, не пугай я так Ладно, пойду выложу испепеляющий свет все-таки Но мне в любом случае придется покупать еще один Я не смогу собрать Поэтому, так, испепеляющий свет, 5 источников света и выключить весь свет. Отлично, я понял. Ну ладно. Давайте ходить искать дальше. В мозги она опять мне все просела. Проела. А здесь у нас нету. Ай, ай, ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. Не появилась <свист> Капец, она я думал, нам из рук выбить сейчас все. На ты да, чего? <свист> Блять. Может, она там же появилась? Нет. А, где? А это сейчас загорелось? почему <свеч> а ты что издеваешься ждали ли надо мной славон мы с тобой не договаривались так играть Вот. Она. так если что у меня в руках одна штучка это иисус нет не трожь не трожь, блин, я не знаю, может быть не все-таки А я забрал пистолет оттуда? Да, отлично, ой, отлично У нас все замечательно Иди сюда, я тебе застрелю Да-да-да, закрывай свои двери Так я на улице, алло Что-то у тебя с таймингами призрак не то а, стоп, стоп, стоп, стоп, у меня мозгов нету. Ребята! Беги за мозгами! Она сейчас меня убила, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Короче, надо за этим делом следить, у меня просто не видно из-за микрофона. Конечно, она мне мозги подсадила. Мама? Не надо, дядя. Она здесь. Надо, чтобы она ушла. Включить 5 источников света Сейчас мы по пути включим Откройте Пожалуйста Ой-ой-ой Ой, у меня мозгов нету опять Блин, я реально таблетка на этих разорюсь сейчас Ужас какой ну Ладно, нам деньги не так важны Нам важен уровень Давайте я две штуки сразу выпью Всё, я не буду париться. Нам деньги не так важны. Проявить электоплазмы. А как это работает? А давайте попробуем. Прикольно. Сейчас мы возьмем еще... Да, можно и два раза. Что это делается с ней? Как, как это работает? Типа, я просто могу собрать ее отсюда. Ладно, давайте пока так поищем по старому способу. А, возможно, она.. Здесь нету? Мы не обращаем на нее внимания. Как эта штука работает? Кто знает? <звы> Я не знаю. Два. <звы> Пять. проявитель проявитель эктоплазма может быть надо было почитать все таки нет Блин, хорошая идея когда это говорят типа ознакомьтесь ну смотрите логика такая у меня всегда а, я думаю что он будет на первом этаже потому что одно я собрал на втором а. господи так. так мозги есть еще я вообще не понял, что там происходит, как эта какая работает. А, вообще, есть ли у нее описание? Нет. Ну ладно, возможно, я ладно, я потом посмотрю. Я сейчас попробую просто собирать. Может быть, я смогу из нее собирать. Или типа ты ее ставишь и она просто такая типа через некоторое время говорит тебе, ой, куда зашел, стоп. Потерпела вон. У меня есть, есть все есть. Было бы не весело надо было брать. Нет, я не могу изнутри собирать Из этой штуки Ну, короче, среди деньги потратил Я не знаю, напишите комментарий, как она работает Я, конечно, еще раз прочитаю Но, может быть, вы уже знаете Отдай! Отдай! Она унесла Так, мозги у меня еще есть Так, ну, в принципе, у нас Все э, есть Для успешного Но... А, ну ладно, пусть она уносит ее. В принципе, у нас все есть. Как работает э, проявитель эктоплазмы, я не знаю. А что еще есть? Осветительная лампа, датчик движения, шприц, сборщик, детектор эктоплазмы, детектор. Ладно, мы уже поймали все, но в принципе детектор опасности. Что детектор опасности? Ну-ка. Чем мы как поставим детектор опасности? Ой-ой-ой, ладно, все Детектор опасности, похоже, не работает А, нужно опять таблетки пить А мне вообще их хватит или нет? Еще три штуки, но ну, в целом, типа Раз, два Раз, два Ог... огненная соль и святая соль У нас святая соль, вот Но я сейчас сразу просто ее закидаю Этим всем делом и не буду париться Детектор опасности работает промазала да и чудо у меня есть тут детектор опасности я не знаю конечно как он работает типа он начинает пиликать когда кто-то рядом ну мне осталось по сути ее поймать на. на на на на на на получай получай сразу два на сюда шел Святая. Э, выключить свет, магическая книга Магическая книга и выключить свет Так, ладно, что у нас там еще защищает а, Крест Не, крест, я считаю, это самое универсальное средство Пойду выключу весь свет Детектор опасности На двоечке Говорит, что немножко опасно Отвали Опять на мне по мозгам дал. Уйди! Так, мозги есть. Блин, я прям заглядываю так. Ну, я потому что это. Так, все. Это мы выключили и магическая книга. Ну, давай, иди сюда. Детектор опасности. Очень опасный. Ну, давай, работай. хочешь работать ладно я посмотрю вот этот как он работает <свист> ой как много вон отсюда так ну в целом у нас Подожди. А, -а, а я понял блин ну конечно такой себе это короче место огня ну ладно все мозги мы восстановили сборщик это пласт детектор ну прикольные, да, прикольные шмотки Но они бесполезные, я считаю А Задание, открыть все двери сделать фотографию призрака Фотографию призрака я, к сожалению, не сделаю И все двери я, наверное, тоже не открою А в принципе все, у нас же там уже это А, не, почему? Сейчас мы все сделаем Сейчас мы просто поставим Ее Сюда загоним В ловушечку нашу А можно свет включить? Ай! Хотел прыгнуть. Монашенька, мы тебя изгоним. А, хотя что я боюсь? Ну, подумаешь, заденет, если ничего страшного. Я не помню, куда я фотик скинул Возможно, фотик я скинул И она его украла <свист> Так, призрака мы поймали Давайте мы откроем все двери Ну, как бы, легкие деньги, да, тоже Мы очень сильно потратились Я сейчас быстренько пробегусь по дому Все двери открою Может быть, день по пути я увижу фотик проявить электроплазмы. Конечно. Придумчики. Знаете, где я вспомнил, где... Ой, нет. А не сюда. Я вспомнил, где фотик лежит. Он лежит там, где я нашел два предмета. А два предмета я нашел в какой-то комнате. Так, все двери открываем. Вот в этой, кажется, комнате я нашел два предмета. Нет, не в этой комнате. А здесь у нас все двери открыты. И это тоже открыто. Ага Все двери мы открыли, фотик я, наверное, не найду Сейчас, подождите Так, это вход... спуск сюда Я, я сейчас я вспомню, где фотик Точнее, я сейчас просто попробую подняться Ну и сейчас мы поймаем Потому что я помню, что я отсюда Сбегал Когда нашел два предмета Я такой типа... Вау, вау, вау, надо бежать срочно. Ну ладно, не будем париться. Давайте уже ее загоним к нам в клеточку. Возможно, просто его утащил этот фотик и все. Может быть, я его просто не вижу. Ой, промазал. Вот такая у нас получилась монашечка. Ну, пугающая была, кстати, на самом деле. Так, прям это. Бывало моментиками. Немножко. Сейчас мы ее еще на крест поставим. Здравствуйте, женщина. Угу. Вот такая вот получилась у нас игра. Если тебе понравилось, подписывайся. Ставь лайк. Пиши комментарии. И спасибо за просмотр. Всем пока.